Да, на поездки дня Nordic Enforcer Лыжи, которые очень давно хотел И все никак не получалось То Nordic нет, то инфорсера нет То тестов нет Но вот попались Честно говоря, у меня как-то к ним было Очень такое отношение, не очень, наверное Такое позитивное, как-то вот я не ожидал От них какой-то взрыва И, но, как бы, по итогам Могу сказать следующее, что При всей, как бы, такой насторожности меня лыжа порадовала Своей какой-то, знаете, проходимостью и лояльностью, такой спокойностью. Она не какая-то не бомбическая, не какая-то не сумасшедшая, но она нормальная. То есть, она такая, в общем-то, у нее хороший носочек, такой лояльный, мягкий. При этом он и достаточно упругий, то есть он не просто проваливается и все в никуда. Он, в общем-то, работает. Мне наполнено тем, что я ехал на, в них на нулевой видимости. И с какого-то момента я перестал вообще как бы бояться за то, что у меня там что-то попадет в ноги, какие-то бугры Ну, в общем, она работает нормально. На хорошем пухлячке, в общем-то, при нормальной скорости Даже не, она не требует запредельного разгона Ее можно поставить на боковушечку И она, в общем-то, отрабатывает То есть при таком умелом сочетании продольного поперечного скольжения Она достаточно нормально идет ровно Но опять-таки, хороший рабочий носочек меня порадовал То есть он все как-то так ровненько, так и глиссирует, и плывет И вообще по фану. Ну вот Не могу сказать, что прям вот меня лыжа зарядила каким-то позитивом но и ругать мне ее вообще не за что никак. И я могу сказать, что вот как-то вот людям, которые вот еще думают о том, что может начать катать такого формата лыжи, ну вот она может быть вполне интересной. У нее вполне может быть хороший, даже не может быть, а я попробовал, она вполне нормально едет по склону под подготовленной трассе. И такой вариант, типа, вот возьму одни лыжи, и так, если выпадет снег тупо по прирайжу а не выпадет по кармлю. Ну, вот это, да, нормально, нормально. И там средненькое, и тут средненькое, при этом все рабочее, и при этом все нормально. Да, не звезда, да, но все как-то вот так уместно, ровно. То есть, такой хороший, такой плотный, рабочий середнячок. Как-то вообще, я так, очень мне даже как-то и, и вот в катании она порадовала. Вот, и не уверен, нет, конечно, безусловно... В рейтинг она не, не потянет в топ, но при хорошей цене, в общем-то, вполне, вполне себе вариант. В общем, стоит думать. Я пойду за следующими. Подписывайтесь, следите, ничего не пропускайте. Все, встретимся ну, на этих лыжах везде можно встречаться. Пока.